здравия друзья продолжаю серию роликов по криптовалюте призм освещать где и когда криптовалюте призм а ее основатели алексей муратове в средствах массовой информации ну, проходили какие-либо новости уже записал более пяти роликов где и по телевидению, и в газетах об этом публикуются. Еще будут записаны десятки видеороликов на эту тему. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за событиями, и действительно разберитесь, что такое криптовалюта призма. Это лохотрон или действительно реальная криптовалюта? Я вам говорю, что это реальная криптовалюта, потому что очень много подтверждений этому. Алексей Муратов, правила игры должны быть едиными для всех участников. Председатель правления международного движения поведал о том, как планирует изменить мир в лучшую сторону. Алексей Муратов был избран председателем правления движения Change the World Together. Фото предоставлено. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало общественное движение Change the world together. Изменим измени мир вместе. Его лидером был избран известный политик Алексей Муратов. Мы решили разобраться, какие цели преследуют объединение и как организаторы планируют воплотить их в жизнь. Зачем было создано движение? Члены ЦВТ выступают за поддержание мира на международном уровне и развитие сотрудничества между государствами. Лидеры Изменим мир вместе стремятся Устранить проявление нацизма, экстремизма и любой межнациональной розни. То есть, видим, да, что Change the World Together переводится как «изменим мир вместе». Путем повышения уровня образования людей, поощрением творческого потенциала, единомышленники планируют устранить социальные разногласия. Лидеров движения уже поддержали граждане многих стран – Индия, Китай, Индонезия. Одним из основных направлений деятельности <coughs> изменим мир вместе» является реализация экономических идей и решений, которые помогут людям, государству и организациям лучше взаимодействовать друг с другом. Ресурсоориентированная ориентированная экономика должна сменить денежно-ориентированные лидеры движения, намеренные продвигать в массы новейшие технологии разработки, использовать экологически чистые возобновляемые источники энергии для удовлетворения потребностей людей. Члены «Изменим мир вместе» планируют восстанавливать окружающую инфраструктуру, создавать экологически чистые системы, которые будут использованы в промышленности и сельском хозяйстве. В четвертой сферой деятельности движения указана защита прав и свобод людей, отстаивание их экономических интересов, связанных с открытой технологией блокчейн и другими подобными криптопроектами. Члены объединения Намерены оптимизировать и усовершенствовать мировую финансовую систему. Лидеры «Измени мир вместе» стремятся устранить проявление нацизма, экстремизма и любой межнациональной розни. Как это будет реализовано? Все действия изменим мир вместе» реализуются в рамках российского законодательства. Участники намерены распространять информацию о своей деятельности, доносить до людей те сведения, которые они сами не в силах получить от государства. Для сторонников объединения будут организованы конференции, образовательные курсы и съезды, направленные на интеллектуальное развитие людей. Активисты планируют осуществлять разного рода исследования, внедрять новейшие разработки и продукты в систему работы физических и юридических лиц, а также консультировать предпринимателей по вопросам использования новых технологий. Change World Together намерена взаимодействовать с органами власти в обсуждении важнейших вопросов, а также в оказании государству экспертной информационной поддержки. Движение сможет, поможет людям и организациям отставить свои права в суде. Кто главный в движении? Работа ведущим инженером на Курской атомной станции Алексей Муратов осознал, что не хочет жить по выстроенному большинству обывателей сценарию. Судьба к 25 годам у Муратова складывалась очень успешно. Он был самым молодым депутатом в своем городе. Занимал пост заместителя председателя городской думы. Возглавлял комиссию по экономической политике. Уже тогда Алексей поставил перед собой четкую цель помогать людям родного города. Скоро пришло понимание того, что изменить жизнь людей в отдельно взятом городе, власти, области стране в лучшую сторону не удастся. Если государство не обладает суверенитетом, то есть полную... Полный, то есть полная независимость его, в его внутренних делах и внешней политике. «К сожалению, на сегодняшний день большинство стран мира также не обладают суверенитетом», пишет Муратов в своей книге. Книге Алексея Муратова Стремление освободить общество от негативного воздействия извне стало стала идеологией движения ЦВТ. Муратов осознал, что сейчас в игре постоянно меняются правила, а они должны быть едины и равны для всех участников. Алексей Муратов создавал политические партии за пределами России. Одно из них стало объединение разных людей, готовых изменить правила, которые им навязывают. После событий на Майдане политик посчитал, что в этот непростой период его долг отправится на Донбасс, чтобы там помочь невинным мирным гражданам. Алексей уверен, что украинский конфликт развязан с целью начала Третьей мировой войны и вовлечения в нее России. Так мировые финансовые элиты пытались повлиять на нашу страну, чтобы остановить рост независимой сферы державы. Уже весной 2014 года Алексей Муратов был назначен официальным представителем Донецкой Народной Республики в России. Там политик стал проводить работу по созданию новой идеологии, чтобы объединить всех жителей Донбасса. Алексей Муратов был первым заместителем руководителя исполкома Дениса Пушилина и входил в орган управления самого крупного движения в ДНР – Донецкая Республика. Политик, перейдя на работу в парламент республики, сформировал сильную команду специалистов аппарат Народного Совета, что помогло вывести его деятельность на новый уровень. Проводя успешную работу в молодой развивающейся республике, Муратов не оставил мечту создать крупное международное движение. После регистрации Change the world together, он был избран председателем правления движения. Вот так вот, друзья, <coughs> еще одна новость из СМИ, <coughs> и хочу сказать для тех, кто не верит в призм, или еще сомневается, что э, о преступниках э, и мошенниках э, не будут публиковать в средствах массовой информации, и никаким образом Министерство юстиции при регистрации общественного движения не допустит, чтобы э, ну, уголовники, мошенники, какие-то э, неправильные люди были зарегистрированы э, в этой организации как руководители. Потому что там все жестко проверяется, и если есть какое-то уголовное дело, то оно однозначно будет доведено до конца. Поэтому полностью можете доверять данной информации. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. До скорых встреч!